Дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Георгий И сегодня я получил посылку с Алиэкспресс Давайте ее вскроем, там много разных штук, думаю, вам понравится Так, ну, давайте вскрывать Шла посылка, значит, 17 дней прибыла с Малайзии Так, по идее, здесь должно быть 3 MP3-плеера, наушники и нож-кредитка так, аккуратно вскрываем, чтобы ничего не порезать. О, вижу наш. Наш кредитка. Ура! Так, наш кредитка. Первый mp3 плеер. Второй. Вроде все. Ну, третий. Так, 3 mp3 плеера. Нож. Так. И наушники там, да. Вот. Наушники самсунговские, видели? <свот> наушники Samsung. Хотя никакой не Samsung, это подделка, ну, вы знаете, стопроцентная подделка из Алиэкспресса. Так, давайте посмотрим ножичек, сам. Вот это легендарный, знаете, везде рекламируют его. Везде в интернете, типа. Так, я не знаю, как он разворачивается. Сейчас сломаю его, блин. Так. Вот так вот. А, вот, вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка. Да, острый хорошо режет. Мне нравится. Так, ножичек значит хороший. Так, с ножиком пока все. Так, теперь плеер Ну, заказывал три, пришло три. Царапан тут немножко. Ладно, не хочет фокусироваться, вот, вот тут вот, поцарапано чуть-чуть. Вот. Так, вот. Так. Это вот. Клипса работает. Так, попробуем включить, он работает. Да, работает, что-то загорелась кнопочка какая-то. Ладно. Будем считать, что работает. Надо проверить потом. Так. Второй плеер. Проверяем на наличие всякой бяки. Клипса хорошо работает. С виду царапин никаких нету, но только тут грязновастенькая вот. Чуть, чуть Так. Тоже работает. Здесь уже поярче, да? Вот смотрите. Ну, видимо. Видите, ну? Вот. Хорошо, только жалко, в комплекте не идет никакого зарядного устройства. Ну ладно, ничего у меня есть. И последний красный плеер. Тоже хорошо светится, горит. Заряд, видимо, есть. Так, что у нас вообще в плеерах есть? Я вам так и не сказал. Вход мини-USB, карта, микро SD. Стоп плей. Вход под.. Наушники и включение-выключение. Вот. Дальше у нас идут наушники Samsung. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Так, аккуратно сейчас скроем. Кстати, да, напоминает оригинал чем-то. О, нифига, я Самсун, да ты чё? Oh, God! Oh, God! Oh, God! Хорошая такая подделка, я вам скажу. Классно. Так, здесь у нас что есть? Так, Jack 3.5, потом микрофон какой-то. Это ж микрофон? Нет, вот, вот микрофон. Так, это, я не знаю, пауза, наверное, и прибавить громкость и отбать. Так, ну, в принципе, на этом все. Посылкой доволен. Все пришло. Ничего продавец не обманул. Так, ну, ссылки на все товары будут в описании к этому видео. Ну, а если вам понравилось, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.